Всем здорово! Это уже наш шестой выпуск Анитайма. А потому давайте начнем без лишних слов. Поехали! И начнем мы со спорта. 7 октября стартует уже третий сезон аниме Волейбол. Аниме рассказывает нам о пареньке по имени Хината Шо, который стремится стать профи в волейболе. С трудом собрав команду, он терпит поражение от Кагиямы Тобио по прозвищу «Король площадки». Но наш главный герой не сдается и продолжает путь к своей мечте, несмотря ни на что. И в дальнейшем даже вступает в одну команду с Кагиямой ради нее. Что их ожидает в новом сезоне? Смогут ли они собраться с силами и победить всех? Узнаем в третьем сезоне! разбавим выпуск и капелькой самурайщины. Аниме «Скитальцы» выходит уже в начале октября. Оно расскажет нам историю Тоихиса Симадзу, легендарного самурая эпохи сен -Гоку. Во время Великой Битвы Тоехиса, убив вражеского полководца, оказался сильно ранен и попадает в странное место. его встречает не менее странный человек в очках. Он показывает нашему герою путь, пройдя по которому он попадает... Та-дам! В параллельный мир! Теперь у него есть шанс поучаствовать в войнах и тут. Причем, плечом к плечу с не менее легендарными личностями из его мира, которые попали сюда точно так же. Выйдет и продолжение детектива «Великий из бродячих псов». Второй сезон обещает нам новые приключения Накаджимы Ацуши вместе со всем детективным агентством. А также агентство это не простое, а очень даже сверхъестественное, причем каждый сотрудник в нем обладает особыми силами. Да и приключения получаются наполненные мистикой. Ведь таких людей будут вызывать только на очень необычные случаи. Так что нас ждет целых 12 эпизодов загадок, тайн и головоломок вместе с нашим главным героем. Это стоит посмотреть, не правда ли? Самое время и для комедии. Аниме «WWW. Работа» является частью довольно большого цикла аниме «Работа» и рассказывает нам историю дайские хигашиды, первогодки старшие школы. Привыкший жить в достатке, внезапно он узнает, что компания его отца стала банкротом. Им нечем платить даже за коммуналку, в связи с чем и был послан отцом искать себе подработку. Недолго думая, Дайский устраивается в семейный ресторан неподалеку, рассчитывая не только подработать, но и сэкономить на дороге. Оценивать аниме можно уже сейчас, а полностью оно начнется только в октябре, так что ждите. Ну а мы идем дальше. И снова аниме про спорт. Марафонцы. Это аниме про девчонок, очень любящих велосипеды. В центре внимания Ами Курата, обычная японская первокурсница, которой очень сильно нравятся велосипеды и все с ними связанное. Найдя еще четыре таких же, как она, Ами недолго думая формирует команду под названием Фортуна. Немного банально, но все же. И теперь они усиленно готовятся к веломарафону под названием Молния. Ну что ж, им можно пожелать удачи. Ну а нам пора подходить к финалу. Завершает наш обзор аниме под названием Юрий на льду. И кстати, тоже про спорт. Обычный японский фигурист с чисто японским именем Юрий отправляется на гранд-финал по фигурному катанию и терпит там сокрушительное поражение. Прибыв домой, наш Юрий раздумывает бросить катание на льду. Неожиданно в его жизни врывается пятикратный чемпион мира Виктор Никифоров. Вместе с ним прибыл и юный русский фигурист с чисто русским именем Юрий. Молодое дарование, уже показавшее себя раньше. Два Юрия заключают между собой парин результат предстоящих выступлений. Ну что ж, теперь будем смотреть, кто победит, русский Юрий или японский. Но смотреть мы будем только с 28 сентября. Обзор подходит к концу, а значит нам пора прощаться, но мы еще увидимся в следующем выпуске, где будет вторая половина аниме осеннего сезона. Надеемся, что вам понравилось, потому оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь, ведь так гораздо проще следить за новыми выпусками. Не скучайте и пока! Пока! Пока!